Меня всегда привлекала такая тема, как устройство государства. Мне всегда было интересно, как работает экономика. Все вот эти внутренние процессы, они, они довольно интересны. И человек, который живет в государстве, человек современный, человек, который пользуется какого-то рода информацией, он всегда будет задаваться разного рода вопросами. Там, почему мы живем бедно или... Почему что-то вот в государстве не так? Почему нужно то или это? Ну, то есть, как бы, все вот эти процессы, они у человека мало-мало мыслящего, они вызывают дополнительные вопросы. Человек хотел бы найти ответы, человек хотел бы понять, как сделать так в государстве, особенно в том, в котором он живет, чтобы ему жилось хорошо. И вот сейчас я хотел бы вам сказать, в чем на самом деле, на мой взгляд, естественно, на мой взгляд, это же мое мнение, заключается сила власти. И я сейчас не буду говорить о действующей власти в своей стране, либо в вашей стране. Нет. Мы видим, как это происходит, как она работает, и какие последствия и многое-многое другое. То есть, как бы, мы видим это за окном. Я, в принципе, хочу вам объяснить, в чем заключается сила настоящей власти. В благосостоянии народа. Это самый короткий ответ, который вот, без пояснений можно дать. Дело в том, что еще в царской России был такой министр, премьер-министр, первый министр, как Столыпин. И у него был план по осуществлению целого ряда реформ. Он понимал, что если народу дать возможность заработать, если сделать народ богатым, по-настоящему богатым, то в стране волнения, они недопустимы. Они в принципе не могут произойти, потому что Разница между бедным народом и богатым народом в том, что бедный человек, он будет искать способ выжить. Он будет недоволен властью, и он будет всячески проявлять свое негодование, свое недовольство, агрессию, ненависть, ну, что угодно. То есть эти процессы мы можем наблюдать в любой стране, где с экономикой большие проблемы, где есть огромное четкое разделение между бедными и богатыми. Потому что есть так называемая элита, и есть челядь, вот и все. И челядь всегда будет недовольна, так как, ну, а как жить? Как жить? Вы же понимаете. Но в богатом обществе, когда люди повсеместно богаты, имеют возможность зарабатывать, они имеют состояние, имеют недвижимость, земли, там многое другое, и они не беспокоятся за завтрашний день, эти люди будут относиться ко всему, что их окружают, с позиции собственника, с позиции человека, который владеет ну, состоянием, скажем так. И этот человек... Зная, что власть позволяет ему заработать, он будет оберегать эту власть, и он будет стараться, что, чтобы при смене власти следующая власть была бы именно такой же. Поэтому он будет стремиться сделать так, чтобы выборы были прозрачны, как вот предположим, если взять в Швейцарию, да, там в, в кантонах в некоторых кантоны это, так, это как бы так сказать, экономические регионы, что ли. Это такое разделение у них есть. В общем, вы посмотрите, вы почитайте, вы поймете о чем. Потому что слишком долго не, не хочется углубляться в эти моменты, в технические подробности. Так вот, там происходят выборы, вплоть до того, что люди вживую собираются на площади и прям открыто, и вживую голосуют. За конкретные какие-то вот новые законопроекты, правила, какие-то ограничения, многое другое. И сфальсифицировать подобного рода выбор просто невозможно, потому что люди сидят на огромной площади на стульях, и они открыто голосуют. То есть тут подтасовать что-то просто невозможно. Это не какое-то там э, скрытое голосование, там или еще что-то, или еще что-то, или еще что, или еще что Вам не стоит объяснять, как бывает. Вот, поэтому э, я, кстати говоря, затрагивал момент со Швейцарией, да, э, некоторые темы и я как-то упоминал в своих видео говорил о том что в швейцарии вы можете наблюдать такое такое такое событие событие или ну ладно вы можете в общем наблюдать подобного рода явления когда после закрытия магазина ну, к примеру цветочного цветы которые были выставлены на улицу на так называемый временный прилавок да они не убираются в помещения то есть вот человек закрыл магазин, а цветы как стояли на улице в горшках, они так и остались. И человек с со совершенно спокойной душой уходит, и с утра он придет на работу, и я почему-то думаю, что он абсолютно уверен, что застанет свои цветы на том же месте, где оставил их вчера. Понимаете, это очень странно, это для нас как минимум, это очень удивительно, потому что мы привыкли, что ну, все нужно закрывать, все нужно прятать, так как обязательно украдут, так как обязательно что-то такое негативное произойдет противоправное какое-то действие в отношении вашей собственности. Но э, есть, страны, есть страны, где не закрывают машины, не закрывают дома, где товары с прилавков не убирают на улице. На улице, имейте в виду, не в самом магазине, а на улице. И я не удивился бы, если они даже и магазин не закрывают. Это свидетельствует о том, что безопасность в таких странах на высоком уровне. Люди обеспечены, люди состоятельные. И знаете, что произошло со Столыпиным, который предлагал реформы в царской России? Вот подобного рода реформы раздать земли людям, э, дать им возможность зарабатывать, чтобы общество не имело такого класса, как бедность, нищета, чтобы люди были богаты, чтобы люди имели возможность, владели недвижимостью, собственностью, могли зарабатывать и. Прекрасно себя чувствовать, размножаться, скажем так, и давать своим детям будущее. Состоятельное, сытое, достойное будущее. Вот. Столыпина застрелили. По какой причине? Ну, тут уж сами подумайте. Как говорится, я не стану лезть в историю, не стану копошиться, но суть такая. Видимо, монархия не совсем, не только монархия, но и большевики. Там Бодрову, по-моему, причисляли. Бодрову? Бодров или Бобров, я не помню, забыл, забыл. Бодров, Бодров, по-моему, фамилия была у этого человека, который застрелил Столыбина. Там разные есть версии, но суть остается неизменной. Человек был уничтожен, и реформы не были произведены, и в последующем произошла революция. То есть вот то, что мы можем наблюдать в истории, человек, который предлагал сделать всех богатыми, был уничтожен. Поэтому... Что сказать о большинстве стран, о большинстве форм правления, о большинстве властей, если можно так выразиться? Ну что, мы видим разделение на бедных и богатых, и мне кажется, прогресса и какого-то развития у подобного рода систем не может быть. Будет напряжение, будет недовольство, это объективно и это очевидно. То есть тут не стоит даже в гадалки ходить. Несмотря на то, что они все врут <смех> между делом. Власть будет крепкая только тогда, когда люди в ее стране будут богаты и состоятельны. Когда люди в ее стране не будут воспринимать все вокруг как общее, а будут воспринимать как собственность. Свою или своего соседа. Тогда они к этому будут относиться с уважением. Тогда они будут с уважением относиться к самой власти. И тогда эта власть будет непоколебима. Не нужно будет броневиков, не нужно будет целой армии охраны, не нужно будет всех этих мер безопасности, потому что власть будет частью народа. И эта власть будет по-настоящему и искренне любима. Это очень простой пример. Я думаю, если посмотреть на страны, то мы можем увидеть как минимум несколько примеров. Там и Норвегия, и Люксембург, и еще какие-то страны, которые показывают нам подобного рода. Пример. И где-то на днях, ну не на днях, вот совсем относительно недавно, тоже, кстати, наверное, в Швейцарии. Да, я просто путаю, могу, могу ошибиться, но вы уж не обращайте на это внимания. Э, был момент, когда выставляли на голосование, значит, такой вопрос, э, нужно ли людям оформить безусловный доход. Это когда человеку государство ежемесячно, там, по-моему, дает некую сумму, не сильно большую, но просто так. Просто так, потому что государство может себе это позволить. Оно богатое, и оно вот хотел бы своим гражданам просто так раздавать определенную сумму. Там 200, 300, 500 евро, там, тысяча, я не помню. Точно не помню, но она такая ниша, существенная, но, но все же. Это совершенно свободные деньги. И в других странах, там, по-моему, такая же, как Норвегия, там тоже стали как-то помогать молодым, тоже давать им деньги на жилье, на какие-то там потребительские нужды, чтобы молодежь могла чувствовать себя спокойно и спокойно. Как-то двигаться там, к своим целям, там, может быть, в плане обучения, еще чего-то. Сила власти в благосостоянии народа. Это объективно, это очевидно. И было бы хорошо, если бы это стало реальностью для каждого из нас. Берегите себя, поддерживайте, подписывайтесь. Всего доброго.